никогда не забуду ужаса, который поразил меня, когда на ум пришла проклятая мысль. Я подумал о раскрашенных парнях, которых я однажды видел. Я шел по городу, и в моих глазах стоял густой туман. Мне хотелось умереть. Мне хотелось умереть. Я понял, что ты теперь на нашей стороне. Чисто. Черное мясо победило. Блять, боже мой. Ложи меня, тебе необходимо уехать. Поэтому я решил показать лично дно. профессиональной операции. Это лучшее прикрытие для агента. обрадуется, что ты занял нашу позицию. И мы счастливы, что ты способен преодолеть эти личные барьеры ради службы делу, которому мы все так преданы. Преданная. <связь> боже мой. Мне хотелось убереть.